Так, вот надоели козу. Сейчас посмотрим, сколько молока будет. Мне так очень интересно, как они смотрели, сколько молока она дает. Ну, утром ровно литр. К вечеру чуть больше литра. Считайте, в день она дает 2 литра молочка. С утра сейчас просунуть все помыть надо. Пойдем.. Влагород опять говорит, день рождения отмечать И заодно работать Друзья пришли День рождения отмечать И такое происшествие у нас произошло Вон принесли У нас, короче, Петю сейчас поймали И курочку Загрызли собаки Администрация ничего не делала Сейчас будем подслушано скидывать Вчера у соседей тоже Кур погрызли, соседи не вытащили, а мы вот отпустили. Ну как они у нас бегают сами по себе? Вот фоткают у меня все вместе. Ой, кошмар! У меня все настроение испортилось. Петь у меня жалко и курицу мою черную. И что? Я буду снимать это все что? Моя любимая курочка, моя любимая и Петя. Этот смеется будет, смешно ему. Да? Они оторвали все Вот они сейчас, подожди, курицы перестанут бегать, и они начнут на кос наших нападать. Сейчас же обязательно надо будет да, это скидывать все, и пускай принимают меры. Сейчас, они в первую очередь на Маньку напрыгнут. Бяша, они не подойдут, испугаются, он рогатый. Пошлите Маньку посмотрим. Ой, ой, ужас. Это моя курица или Петя? Это Петя. Ой, господи, так прям жалко. Истерзали. Я их на мясо не пускала, а это... твари, с псиной, блин. Да, Разве... Развели прям... их, кормят там, соседи. Они да. Ой, я Маньку боюсь выпускать сейчас. Вон она кричит, Мам". Маня, Маняшка, да. Мама... Мань. Ой, она Маня, ты видела собак, наверное? Жалко говорить не умеешь. Сказала бы, какие были псины. Но я думаю, вот эти больше никакие. Да, потому что больше ты не бегаешь, тут жестко такое. Да. Вот они и бегают. Маняш, тебя ничего не сделали? Проверять иду. Че, Бяша, Бяша, жалуются больно что-то. Иди сюда, иди ко мне. Иди хорошая. Идем, идем. Вроде нормально все. Нормально? Блин, зараза. Ой, не дай бог, Манька что случится? С Бяшей. Маня... Маня... Маня... Бяша, ты что лежишь? Ты что лежишь? Бяша, ты что лежишь? Встал. Все нормально. Маня... Чего? Иди сюда, Плачет бежит. Он не запутать Маня, играет. Радуется, что мы пришли. Они видели, наверное, это все, как они терзали, как это кричали, курица, курица. Да, Мань, ты видела все, да? да? это нельзя жевать. Нельзя это жевать. Это иконка. Мать, матушка-матронушка моя. Че, плакса? Цветочек напялила. Да. Можно закрести. Папа сделал? Да, пошли. Маня, вот Маня, Маня. маня. Господа, маня, не, маня, маня. не страшно, сейчас на рога посадят тебя, не страшный покажет. Он же встает два раза маня. больше Он, тебя. Да. Он же, Он же папа, смотри, видел. экстремал пошел. Я, я, тоже я тоже так понимаю. без веника боюсь к нему подходить. Как его зовут-то? Бяша, смотри, как радуется Манька-то. Дур, сейчас упадешь! Маня. Радуется. Бяша? Бяша, Я в своей, Сестра у вас, чувствуешь ваша можно, сестра... Не может, <свят> <свят> <Ты> что, <смеешься? свят> Ладно, пошли. <свят> Ой, вот пошли да. скинем объявление Фарида. Сейчас кинем сразу. Вообще, и, и в администрацию Знаешь, сейчас. Замажут, чтоб, ли, они сейчас вот на это, на начали, а потом на людей начнут. <coughs> не зря минку укусила та собака. Они уже все, они бешеные стали. Они, они сейчас на любят, людей начнут. Если бы они домашние были, либо хотя бы в сарайки их держали, то, конечно, было бы все нормально. Ну, вот дичеют они потому что никого нет, они дичеют. Да, они... ты... Ну да, гонят, пугают. Ну так от людей-то тоже много зависит. Ну так опять же, что их оставлять что ли? Они же ведь на людей прыгать. Будут. На Надо взрослых... давно пора такой закон установить, чтобы животных так не закидывали. Чтоб сразу либо сажали, либо что, прям вообще такое отношение, отношение. дурацкое. Животные же тоже, это, Неприятное, конечно, ощущение, такое, день рождения, да, пари за первым? Ларинка плачет. Петухов мой день рождения убили, похороны был мой, Похренный и день рождения. Все несчастья, убили. все несчастья твои забрали. Жестко. Жестко забрали. Uh -huh. <ш raceful> все посмотрели все снимаем видео на телефон андрей фарида готовит <г Favorite> я долинку держу аминка чего uh -huh. и Ну, зачем сюда ложишь? Зачем? Да вот жарится у нас Купаты. Купаты Стою и думаю, что жарится у нас Что жарится у нас А мы с Даринкой вот Ходим И снимаем всех подряд Что Динара, кушать хотим? Да. Сейчас сестра вам приготовит. Я бы сама приготовила, а только Даринку держу Вкусно, да? Мелкие, вон сосиски. Динарка у нас, Динарка у нас жирный не ест. А потому что я нюхаю. Ты только нюхаешь и наедаешься, да? Угу. Ну и как? Наелась Нет. Ну нюхай, нюхай. Ну что я хочу уже Ручками не трогай мина. Ручками не трогай. Свет, <свет мажет там руки. И вроде свет. Возьми, возьми один-то, возьми если хочешь. Возьми. Хотят конечно. Терпкая. Кислки. Жареные. Устолько соли. Ты а чё? соли больше ешь? Смотри лицо. Конечно, не ешь <режит> соленый, зачем тебе надо? Я маме дам маме. Я папе дам. Вот так он дал мне. Вот так смотрите, живет стоит. Маме дал. Да и тоже папе дашь так же. Сейчас дает папе дам а согласно. Вот так не можешь сделать? Ой, блин! Там он молодец. правильно. Пусть. Все, Так вкусно, так вкусно. Так, все, Сказала папе дам приготовил это. У папы спрашивает, будешь? Да, на папа, в на папа, кушать, то есть одна папку кому ну дайте дайте пускай Амина камена еще а меня... будешь камена ну, вот, вот, вот. а будешь да. Нет. да бери бери да. ула вкусная да? да кушайте вон кетчуп Ой, как вкусно, Аминя-то. Ага. Наяривайте а все вкус. Ой, как вкусно. Соленый такой же сосед. Тоже можно меня Ладно, Даринка сейчас покормлю. А что мама? пойду поздравить, поздравили. Теперь кушаем, сидим. На, на Дима, на. Меня хоть чуток поснимайте с вот легким мы. паром вот мы а ходим за Даринкой ты смотришь нет как снимаешь Фарида там это порезано что тут порежено. вот надо было сюда вот сюда надо было Фарри, да? да конечно так там же... сюда можно, конечно. можно сделать да? Я... <связь> Сделайте вот сюда и такая да а Даринка не спит не хочет у нас Ну, мама я сделала мама